Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Но это далеко не единственное применение азота. Его уже давно и успешно используют в медицине. Наконечник охлаждается, когда мы нажимаем клапан, азот, проходя через контур, проводит охлаждение данного наконечника. При достижении температуры минус 196 градусов, мы Прикладываем данный наконечник к воздействующим тканям и получаем эффект охлаждения. Лор-врач Александр Горовой объясняет принцип криотерапии. Холодом, оказывается, можно успешно лечить. Например, хронические тензелиты и насморк. При этом метод практически не имеет противопоказаний, повышает иммунитет, а главное – не больно. По крайней мере, так доктор говорит. Процедура длится меньше минуты. Для наилучшего эффекта таких нужно пройти пару-тройку, в зависимости от показаний. Болезненных ощущений действительно нет. Все, в общем-то, процедура закончена.